Польша уже 17 лет является членом Евросоюза. Она вступила в ЕС вместе с Кипром, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Мальтой, со Словакией, Словенией и с Венгрией. Это было крупнейшее в истории расширение ЕС. Правительства стран Центральной Европы смотрели на интеграцию с европейскими структурами, как окончательный разрыв существующий в период последних 50 лет прошлого столетия двухполярного разделения континента на конкурирующие враждебные лагеря. За членство в ЕС высказалось 77% участвующих в голосовании, 22% было против. 23 июля 2003 года договор о присоединении был ратифицирован. В ночь 1 мая 2004 года Польша стала членом Европейского союза.